Всем привет! Продолжаем играть колобота. И цель сегодняшнего видео до пройти, точнее завершить раздел 2. И у нас здесь осталось 3 упражнения, в которых мы познакомимся. Смотрите, приспособьте программу с горной местности. Я так понимаю, сможем менять на ходу высоту. Есть. Дальше будем уничтожать ос летающих. И улучшим технику стрельбы по осам. Ага, значит, будем летать в горной местности, менять, наверное, высоты, гоняться за осами и улучшим нашу программу. Ну, начинаем с пятого упражнения. Так, приспособьте программу горной местности. Окей. Так, нажмите F1. Нажал. Угу. Приспособьте высоту полета крылатого стрелка к неровностям. Давайте я это скопирую. Ага, это у нас предыдущая программа. Ну, давайте я сразу ее за... вставим. Вот так вот. Вот так вот. Сохраним 2, 4, 5. И нажмем F1. Так, приспособьте высоту полета крылатого стрелка к неровностям местности. <coughs> Бот всегда остается на высоте 10 метров над уровнем моря. Это не подходит для горной местности. Текущего упражнения Бот должен приспособиться к местности. Лучший способ достичь этого заключается в том, чтобы вставить перед вейт. Вот он, вейт. Проверку, чтобы узнать текущую высоту бота над землей. То есть не над уровнем моря, а над землей. Угу, так. Мы уже видели, позиция Z задает высоту над уровнем моря. Ага, вот новая функция, топо. Топо позишн. Топо задает высоту земли в том месте, где стоит бот. Если мы хотим, чтобы бот оставался над землей, на высоте между 6 и 9 метрами, то должны учитывать следующий случай. Если позишн Z минус топа позишн меньше 6. Топа это наша позиция А это что? Это наша высота. <coughs> так, ладно. Меньше 6, то бот должен набрать высоту. Z1. Если позишн Z минус топо позишн больше 9, то, ага, это я так понимаю, а, это, над, наверное, над уровнем моря, а это оно высчитывает вообще нашу z-высоту над, а, топо, я, я понял, оно знает, как бы, получается, мы передаем позишн, оно знает, где мы находимся, и, ну, высоту, как бы, земли показывает. И в результате мы получаем разницу. И эта разница будет показывать, сколько метров не до моря условного, а до вот реальной земли. Хорошо. Хорошо, и, и мы еще вот уже будем использовать if. Я так понимаю, вот это все добро надо вставить перед вейтом. Просто вставьте эти строки перед вейтом. Ну да, угу. После, вот, после этого вы можете удалить первые строки программы, устанавливающие начальную высоту в 10 метров. Окей, ну, я так понимаю, вот это можно удалить. А перед вейтом вставить вот это. Угу, хорошо, хорошо, ну давайте запустим. Запускаю. Вот он что-то. О, поднялся. Летит. Да, действительно, смотрите, высоту меняет. Стреляет, убил. Красавчик. Крас... Давай, давай, давай, не врежься. Да, высоту он меняет. Откроем нашу программу. Вот weight. в он полетел. Стрельнул, turn, weight. Э -э -э, а где. А, мотор, он повернулся и полетел, я понял. Да, отлаживаться тут не совсем удобно. Не показывает, да, вот эти ифы. Хотя по факту бот вот постоянно высоту меняет. Ну да ладно. Самое главное, что научились еще и управлять, определять высоту над уровнем земли непосредственно. Отлично, миссия выполнена. Ну, ну, ну, давай, что ж так тормозишь? Итак, уничтожьте летающих ос. Хорошо. Тун-тун-тун-тун. Так, нажмите F1. Вот программа из предыдущего упражнения. Угу, давайте скопируем. Итак, чтобы приспособить программу к уничтожению ОС, ну давайте я создам сначала. Вот. Вот. Сохраним ее. 2,5. 2,6. Нажмем F1. Итак, вы должны изменить, сделать некоторые изменения. Замените все радар LN-Ант на ln Ну понятно вас заменили uh -huh. пушка должна целиться прямо вперед прямо вот, прямо понял они вниз значит замените м минус э, 20 на м 0 Окей okay. значит устанавливаем пушку прямо вперед установили Дальше, бот должен лететь на той же высоте, что и оса Для этого вы должны сравнить высоту полета бота Заданную позицией <coughs> Z Ну да, логично, мы же должны прямо стрелять в осу, а оса летает До этого мы муравьев э, упашали, которые внизу Ой, так, короче, для этого вы должны заменить Сравнить высоту полета бота заданную позицию z с высотой полета оси заданной позиции и там z если позиция z так давайте я это скопирую mm -hmm. так а тут смотрите еще Ос летает очень быстро чтобы увеличить свои, свои шансы попадания в осу Лучше повторить сразу перед фая один радарн и тёрн, чтобы провести последнее исправление. Ну, это понятно. Так, давайте вставим. Итак, для этого вы должны сравнить высоту. Если позиция Z... Давайте я прямо отсюда и скопирую. Если позиция Z, вот так вот. Больше, чем item position z, то медленно снизьте высоту. Ну, понял. Иначе, если position z меньше, чем position, что-то минус 1. Ну, я понял. Здесь, я так понимаю, надо просто увеличить. <coughs> увеличить высоту. На 0.3, да? Вот, крылатый стрелок выше осы Поэтому будет лучше, если высота полета бота будет немного меньше высоты полета осы В этом случае мы допускаем, что высота бота может изменяться от высоты полета осы до высоты полета осы минус 1 Уааа, блин, хорошо <клёх> Так, давайте сохраним и нажмем еще раз F1 Там было улучшение, да? Или это в следующем уроке? давайте сейчас сделаем чтобы увеличить свои шансы лучше повторить сразу перед фай 1 радар и кто ну да походу да здесь мы еще корректируем то есть а сам может быть далеко мы к ней летим летим вот как только мы приблизились вот этот вайл завершается, и мы стреляем. Так вот, в это время, когда мы приблизились, Саша уже может <coughs> немного свое положение изменить. И это окончательное прицеливание уже точное. И стрельба. Ну, давайте запустим. А я сохранил... Куда ты? Что ты делаешь? Блин, да ну... не, что-то мы натупили. Где тут Стоп. Или нет, или он убил эту осу. А чё он вначале так тупил? Он не поднялся просто почему-то на ту высоту, но... Ну, бывает. Бывает. Давай, догоняй догоняй. Ай Ай-яй-яй. А, я думал, оса атаковала. Нет. Не, в принципе, работает, смотрите. Ну, туповато, Конечно. Если полосы еще не летали, то было бы вообще классно. Ну, миссия выполнена. Угу. Отлично. Итак, улучшите технику стрельбы по осам. Сейчас сделаем. Нажимаем F1. Итак, вот, вот, вот. Ну да, это предыдущая наша программа. Так, многие ошибки возникали из-за того, что ОСА уже улетела до того, как пуля могла в нее попасть. Так, убейте ос с еще большей эффективностью. Понятно. Единственный способ улучшить программу, это установить мощность двух моторов и реактивного двигателя таким образом, чтобы во время стрельбы бот летел по тому же курсу, что и цель. Угу, mm -hmm. так, я вижу тут флот, уже перемены, уже не обжиг, а флот Так Так, тип переменной флот, это изменчивый тип, ну понятно Что нам надо сделать? Сразу перед выстрелом программа настраивает последнее направление с помощью turn, direction, item, position, да а вот, чтобы лететь за сой во время выстрела Вы должны запомнить этот угол Точнее запомнить угол этого последнего поворота Если угол был положительный Бот, бот должен продолжать разворачиваться влево Если отрицательный Бот должен продолжать поворачиваться вправо <coughs> Так, сразу перед инструкцией Фая Вместо того, чтобы писать Turn Direction Мы установим угол поворота переменную Angel. А, блин, ну давайте. Так, где наш бот? Программу новую откроем. 26. Перед файлом сказал, да? Давайте я вот здесь эту флот. Uh -huh, uh -huh. Так, сразу перед инструкция файл. Сейчас сделаем, а потом разберемся сразу. Эй-эй-эй, а где моя улучшенная про? А, я ее не сохранил. Ну да и ладно. Нам, походу, это все равно не надо. Так, давайте вот это. После этого мы произведем поворот и установим мощность. Ну хорошо. Дальше Дальше, дальше А потом мы должны установить мощность двигателей Таким образом Чтобы бот следовало Завосует также и верти а. а, это на плоскости мы вправо-влево Но нам же нужно еще По верху, да, вверх-вниз Хорошо, сейчас После этого а вот это а вот это нам надо наверное наверное надо да потому что чтобы мы не врезались так короче что мы делаем когда мы цикл завершился значит осадь это перед нами мы берем угол direction что это за угол это это это direction возвращает угол ага вот есть мы да и мы указываем какую-то координату. И возвращается вот этот угол. Все верно, да. Так вот, получается, если angel э, меньше нуля, то у нас справа получается эта оса. Если ми... Ну, короче, мы получаем угол, и по этому углу мы понимаем, где оса, справа или слева. Если она справа или слева, то мы начинаем э, вращаться в ту сторону. Вот. Кроме всего прочего, э, мы... Э, мы, мы, мы смотрим, выше оса или ниже. Соответственно, если выше мы мы, мы если мы выше осы, то мы опускаемся. Если мы ниже осы, то мы поднимаемся. Вот. То есть, соответ... то есть, здесь что у нас получается? Мы по всем плоскостям пытаемся следовать за осой. Ну, давайте посмотрим. Да, смотрите, вот он поворачивает, стр... стреляет. Да, но захвата толкого. Толком нету, но он по координате z. Ну, ну, блин, чуть не врезался. Эм, кстати, да, мы же землю не сравниваем, а сама могла бы резко приземлиться. И тогда наш бот разбился бы. Вот. Нормально, смотрите, мы и по z меняем высоту, и, ну, то есть по всем плоскостям. Понятно, понятно. Блин, а я не сохранил программу эту предыдущую. Давайте я она, надеюсь, она сохранена. Давайте заново начнем. Эй, -э -э -э, ты где? Ты где? Ты где? Выберем нашего бота. А, вот она есть, есть. Да, есть. Ее можно сохранить. 2, два, Сохранить. Итак. Получается, мы научились еще и исследовать по всем плоскостям, да, вычислять угол и поворачивать по нужному углу. Дальше, кроме всего прочего, еще научились, но ну, это мы и так знали, менять координаты по Z, да, то есть это мы уже комбинировали, и наша программа, конечно же, уже гораздо лучше работает, вот. Ну, неплохо, да, с каждым новым упражнением все больше и больше возможностей мы узнаем. Итак, раздел 2 мы прошли, ну, в следующем видео начнем проходить, ого, тут наверное, по 3 надо взять. Раз, два, три, потом раз, два, три, раз, два, три, окей, ну, как получится. Ну, раздел 2 прошли. И все на сегодня, поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, комментируем, вот, ну, предлагать свои решения еще рано, так как это обучающее, да, упражнение, но я думаю, когда перейдем к миссиям, то можно будет что-то попробовать, вот, еще раз всем спасибо за внимание, всем пока.